Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео расскажу о новой интересной монете Называется Airwire В общем, что у нас по данному проекту Появился у нас совсем недавно Это у нас как мастернодная Скажем так, ICO была там И мастерноды есть, и постмайнинг есть В принципе Людей уже в сети Прям очень много За короткий промежуток времени скажем так, Огромное количество мастернод было запущено Так что проект просто Вообще бомбический, скажем так масштабами развивается в общем в кратке о проекте для чего как бы он создан он создан в общем для социальных сетей то есть можно бы даже отправить через социальную сеть монеты какому-нибудь там своему товарищу другу который даже вообще не в курсе там у него нет кошелька и тем не менее ему эти монеты потом засчитаются придут когда он активирует кошелек то есть как бы не знаю это очень круто потому что Настолько шагнул блокчейн вперед, что сейчас идет просто колоссальными темпами развития. И этими монетами, возможно, потом будет рассчитываться в социальных сетях, обмениваться, пересылать их дальше без какого-либо подтверждения со стороны получателя. Он может быть даже вообще не знает о криптовалюте, но вы можете сможете ему отправить эти монеты. И Потом, когда скажете, типа там он возьмет их, активирует и получит. В общем, по дорожной карте, что у нас здесь? Запуск, это у нас все было, это у нас уже все пройдено. Четвертый квартал 2018 года, скажем так, какие-то у них там потом будут баунти программы, интеграции идти. Самое интересное для нас это будет первый квартал 2019 года, когда будет интеграция с ютубом и с твичом. В этот момент тогда монета должна выстрелить и у нее должен быть хороший очень курс. Сейчас монета стоит вообще копейки, она там стоит, я не помню там что ли пол копейки там ну в общем дешево она стоит или 5 центов сейчас точно напомню вспомнить не могу об этом мы чуть позже поговорим в общем и главное что у них транзакции с нулевой задержкой то есть моментально вы нажали отправили другой человек уже сразу скажем так получил данные монеты также у них тут социальные сети есть можете написать скажем так задать вопрос какой-нибудь а лучше всего зайти в Discord, администрация отзывчивая может ответить на все ваши вопросы. Ладно, не буду возгрузить информацией, для нас самое главное, как мы сможем на этом заработать, как там активировать постмайнинг, либо мастерноду, либо просто на холд их отложить. Сейчас как раз об этом немного и поговорим. Тут как бы видите, небольшая такая гифка о том, как можно любым видом отправить ваши монеты, пускай хоть даже в Twitter вы их отправите. Куда угодно, вы их отправите, они придут. Просто потом человек сам их активирует и получит. Так, давайте немного посмотрим, скажем так, разработчиков, команда. Не совсем корректно перевел, скажем так, переводчик. Имена людей, которые, скажем так, участвуют в данном проекте. Но, тем не менее, мы на них можем посмотреть, можем зайти, проверить информацию, информацию каждому человеку. Также кошельки по стандарту. На любой вкус и цвет так что с этим никаких проблем у нас нету кому интересно в принципе можете зайти на сайт там почитать информацию и ознакомиться с данным проектом как видите у них есть facebook twitter telegram discord я в основном все время в discord захожу там как бы всегда админы есть всегда можно с ними пообщаться перелетаем мы на мастернода про здесь у нас показывается Мужики сразу, вот те, кто потом интересуется, почему я пишу там в заголовке, а, там такой-то колоссальный доход, еще что-то, сразу смотрите. Вот на этом сайте даже уже есть сразу расчет. Как видите, проект запустился недавно, а в сети уже 749 мастер-нот. Только за сутки 22 мастер-нота добавилось. Я за проектом понаблюдал немного, но ну, думаю, в принципе, думаю, можно его озвучить. Рой у нас 124%. На мастер-надо 35 тысяч монет. То есть мастер то стоит, ну, грубо говоря, 2 штуки баксов. А, и, кстати, цена, ну, 5 центов. Как я и говорил, немного -то изначально ошибся. Как видите, какой здесь показывается таким роем. Какой у нас будет дневной доход идти. Это около 6,5 долларов. Недельный 46, за месяц 202. И годовой 2400 у нас. То есть это если учесть во внимание то, что если вдруг... Курс останется примерно таким же. А если курс после обновлений с Твичом, с Ютубом пойдет вверх, конечно же, вы тогда и монеты будут стоить дороже. Тогда и заработаете больше. Но к этому расчету, когда у вас мастернода отобьет себя, вы забираете свои 35 тысяч монет, и у вас будет еще столько же. То есть, грубо говоря, у вас будут две мастерноды, которые вы сможете потом толкнуть. То есть, мастерноды вообще можно выйти в любой момент. Хоть у вас пол мастернода отбилась. Вы увидели хороший курс, вас это заинтересовало. Вы можете просто взять это все и продать в любой момент. То есть дальше вы решаете сами. В общем, тут даже мне расчет никакой не пришлось делать. Результаты вы увидите сами. Доход в день, неделю, в месяц, там за год. Так что, надеюсь, каких-нибудь там таких непонятных вопросов не будет, с чего я потом, скажем так, беру, делаю расчеты. Но это чисто сугубо поэтому проекту такой вот расчет здесь идет. На каждом проекте свой рой, свое количество мастернод сети, ну и своя стоимость за ноду. Так что везде расчеты идут по-разному. Точно так же доход может и упасть, если монета просядет немного, точно так же может и вырасти, сами понимаете. Все в зависимости от курса данной криптовалюты и в общем криптовалюты, как бы там, биткоина, к чему привязаны и тому подобное. По блок-эксплору, что мы глянули, сейчас нам за каждый блок падает, грубо говоря, 90 монет. Ничего здесь особенно у нас интересного нету. Как я говорил, сколько нот сети, столько здесь показывают, можно проверить. Здесь, скажем так, будут показывать информацию, которая достоверная, потому что сайт может быть с небольшой задержкой, будет отображать информацию. Но, как видите, все правильно у нас. Также монета есть уже на CoinMarketCap. Как видите, на CoinMarketCap она у нас 12 октября. Поэтому... Цена у нее довольно-таки стабильная. В этом районе также держится 5-6 центов. Есть у нас биржи System Coin и Simx. Ну, все в основном на этой бирже сидят. В основной весь оборот, видите, идет на SIMEX Coin. То есть System Coin. Извиняюсь. В принципе, нам можно зарядить на пост, можно зарядить ноду. Ну, когда такой маленький рой. Кому-то, скажем так, в руки отдавать свою там часть монет на ноду, когда в шаре собираете. Конечно же это не совсем, скажем так, разумно будет. Кто знает, как говорится, что будет завтра. Может он возьмет и пропадет потом тысяч человек с монетами. Как бы всегда такой вариант может быть. Его исключать нельзя. Поэтому лучше либо на пост купить, либо если цена копеечная, просто взять их отложить на холд, Подождем новостей с ютубом и с Twitch, когда у них будет интеграция. Общее развитие проекта. Посмотрим, по какой цене потом можно будет, скажем так, торговать там, сливать имя. Как видите, у нас э, темка на форуме есть. Опять же, у них, походу, очень много бабла, что они сразу увалили и, скажем так, на CoinMarketCap попали. И, скажем так, все листинги у них есть. Дальнейшие потом биржи у них еще появятся. Поэтому можете зайти на CoinMarketCap. Здесь информация более доступном, скажем так, виде. Все намного проще. Можете почитать, ознакомиться с данным проектом. Поэтому здесь как бы ничего сложного нету. мастерно запускается, в принципе, легко. Как видите, более 700 мастерон показывают в сети, растут. Ну, много людей заинтересованных. Если 700 уже мастернод запущено, и каждая стоила, скажем так, по 2000 долларов, плюс-минус там пускай, там, в зависимости от курса. Я даже не хочу считать, сколько это денег. Это уже просто капитализация уже за миллионы переваливает. Поэтому проект растет, развивается. Будем наблюдать, следить за ним дальше. Сама биржа. Как видите, у нас стоимость одной монеты это либо 844 сатоши. На продажу идут. Либо же ну, покупать по 748. Также можно будет немного поиграть здесь. Поторговать либо же, как я говорил, там постмастерноду запустить. В принципе, по проекту у нас как бы все. Кстати, у нас будет следующее видео, очень интересное. Так что обязательно заходите, посмотрите. Я вам там много интересной информации предоставлю, скажем так, по проекту. Ну а пока у меня на этом все. Давайте, мужики, скоро будет новое видео. Всем удачи, всем профита, всем пока.